Что такое дропшиппинг как бизнес-модель? На чем можно зарабатывать в дропшиппинге? Какие его преимущества, какие его недостатки? Друзья, меня зовут Шученко Артем. Я SEO e-commerce платформы Хабер. Уже открыта продажа на самую крупную конференцию в Украине по электронной коммерции e-commerce 2019. И в этом году мы вместе с организаторами запускаем новую секцию дропшиппинг, которую я буду модерировать. Будем рады видеть на нашей секции э, как поставщиков товаров, так и интернет-магазинов, которые уже сейчас хотят масштабировать свой бизнес и зарабатывать больше. Гарантирую, никаких рекламных докладов, только полезный контент. Поэтому будем рады вас видеть 17 октября в Киеве на e-commerce 2019.